Baby Меня зовут Вероника и сегодня мы с вами приготовим пожалуй самый известный итальянский десерт тирамису в ролике в котором мы с вами приготовили простой но очень вкусный фруктовый салат. Посмотреть его можно тут, а также ссылочка будет в описании. Я вам обещала приготовить торт без выпекания и мне в голову пришел необычайно воздушный и вкусный десерт тирамису. Позже в видео я вам расскажу историю происхождения тирамису. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А сейчас давайте же узнаем, какие ингредиенты нам понадобятся для приготовления 4 порций тирамису. Из продуктов нам понадобится итальянское печенье савоярди, сыр маскарпоне 250 грамм, яйцо куриное 2 штуки, сахар 75 грамм, кофе эспрессо, но можно, как и у меня, растворимый. И какао-порошок. Из инвентаря миксер, емкость для пропитки печенья, емкости для сбивания. емкость для укладки десерта. Яйца помыли и отделили белки от желтков. В желтки добавляем сахар, 3 столовые ложки, то есть 75 грамм. Взбиваем желтки с сахаром, пока масса не побелеет. На это может уйти несколько минут. название тирамису. Тирамесу происходит от трех итальянских слов. Тира, тени, ми, меня, су, вверх. Тени меня вверх или вознеси меня вверх. Вот что у нас и получилось. А теперь открываем сыр маскарпоны и добавляем взбитые желтки. Аккуратно перемешиваем желтки с сахаром и маскарпоне до однородной массы. Одна из версий происхождения названия, что этот десерт настолько нежный и воздушный, что стоит лишь попробовать, оказываешься в облаках. Посмотрите, какая густая масса получается. А теперь взбиваем белки до устойчивых пиков. На это может уйти примерно 3-7 минут. Обязательно используйте чистую емкость и венчики. Если хоть немного желтка или другого жира попадет в белки, они могут не взбиться. Часть историков полагает, что тирамису создан в 17 веке в честь Великого Герцога, но документальных подтверждений этому нет. Ну все, белок сбили, теперь соединяем его с желтком и маскарпоне. Мешали до однородной массы и переходим к пропитке печенья. Вторым слоем мы заливаем наш крем. Аккуратно распределяем и начинаем выкладывать второй слой печенья. остатками крема. Аккуратно разровняли и убираем в холодильник на 12 часов. Первые письменные упоминания этого десерта были в 60-70-х годах 20 -го века в Италии. Это время и считается, когда был создан этот десерт. Настаем цирамису из холодильника, разрезаем на порции и выкладываем на тарелочку и посыпаем какао. термису у нас получился ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал а в следующем видео мы с вами приготовим вкусный вкусный сэндвич всем пока пока But